Друзья, привет! Сегодня у нас на обзоре видеосвет от компании Yungno. Это модель UN6000 и модель UN9000. Давайте на них подробненько посмотрим. Причать нам свет вот в таком вот чехольчике. Внутри все упаковано довольно аккуратно и при этом довольно удобно. Занимает места не так много. Итак, начинаем смотреть, что же у нас есть в комплекте. А в комплекте у нас идет непосредственно сама панель, инструкции, пульт дистанционного управления и довольно уникальная штука для светодиодных панелей. Это то, что в комплекте идет специализированный для него софтбокс. Софтбокс отложен на потом. Обязательно его соберем на время, посмотрим, сколько это занимает времени. А пока посмотрим на панель. Все основные преимущества этого света видны сразу же снаружи. Ну, во-первых, эта панель достаточно большая для того, чтобы давать довольно хорошую по мягкости свет. То есть, она не супер большая и не супер маленькая. То есть, ее не обязательно всегда рассеивать. Дальше мы видим вот такую вот U-образное крепление, которое нам позволяет, во-первых, очень надежно зацепить этот свет на какую-либо стойку, а во-вторых, иметь возможность наклона. И при этом, что очень важно, центр тяжести всегда остается в точке крепления. Неважно, какого размера у вас аккумуляторы, у вас всегда при наклоне источника света не будет никуда смещаться центр тяжести на стойке. Это очень важно, если у вас стойка не супер массивная, не супер крепкая. Сзади мы сразу можем с вами видеть. То, от чего она питается, это аккумуляторы стандарта NPF. Нужны их две штуки, но возможно работать и от одной. В случае биколорной модели, как вот эта вот 9000, а я напомню, что у компании Югнова большинство источников света, они бывают в двух комплектациях. Это либо биколорные, от температуры 3200-5500 кельнов, либо одноколорная 5500 кельнов, дневной свет. Вот эта вот у нас модель биколорная для того, чтобы нам посмотреть все ее возможности. И поэтому при использовании биколорной модели, при одном аккумуляторе у вас будет только одна температура, и на втором у вас будет только вторая температура. Вставляя сразу два аккумулятора, у вас есть возможность регулировки температуры. Но об этом попозже. И весь корпус у нас сделан из алюминия, из такого перифорированного алюминия. А по краям сделаны вот такие вот пластиковые бамперы-уголки. Это сделано для того, чтобы у светодиодов было пассивное алюминиевое охлаждение. То есть на этом видеосвете, несмотря на свою мощность и яркость, у него нет никаких вентиляторов, которые будут охлаждать светодиоды. Это очень важно, поскольку эта панель не издает никаких звуков и вы можете записывать звук, непосредственно находясь рядом с ней. Например, до этого у компании Умноу похожие модели были в пластиковом корпусе, и они нуждались в активном охлаждении. То есть нужно было обязательно какой-либо радиатор и э, вентилятор для того, чтобы охлаждать это все внутри воздухом. И все эти вентиляторы были довольно дешевенькие и довольно сильно шумели, что не давало возможности комфортно записывать звук сразу на площадке. Это очень важное нововведение. Помимо этого, теперь панели ощущаются за счет вот этих всех металлических деталей очень твердыми, очень хорошо собранными. Их приятно в руке держать, они плотные. И их не стыдно привозить на какие-то большие коммерческие съемки и подсвечивать ими вашу сцену. Давайте вставим аккумуляторы и посмотрим, как эта штучка светит. Есть отдельный большой тумблер для включения-выключения. Аккумуляторы сажаются очень плотно. И есть отдельно по крутилочки для каждой температуры света. Помимо этого у нас есть три кнопки. Одна коробка отвечает за каналы. Напомню, что эта панель умеет управляться дистанционно, поэтому нам нужна кнопка переключения каналов, кнопка проверки батареек, для того чтобы посмотреть, сколько батарей заряда у нас осталось в аккумуляторах, и кнопка переключения регулировки по 1% либо по 10%. На этом, в принципе, все управление у нас и заканчивается. Ну... Собственно, нам больше ничего и не нужно. Сейчас у нас выключены оба по температуре светодиоды на 10%. Давайте включим их на максимум. На максимуме эта панель выдает почти 7000 люмен. И в ватном эквиваленте это 65 ватт. Но, я буду это повторять в каждом ролике, не стоит измерять световые приборы в ваттах. Ватты вам напишут в инструкции и описание техническом к вашей панели только для того, чтобы вы могли а, примерно рассчитывать, сколько вам хватит тех или иных аккумуляторов для работы. Вот этих, например, двух маленьких аккумуляторов по 200 мА, их хватит чуть меньше, чем часа. Панелька довольно прожорливая, но и довольно яркая. Поэтому сразу запасайтесь самыми большими аккумуляторами. Либо сразу покупайте питание в сеть для того, чтобы питать эту панель от сети. Напомню, что ни аккумуляторы, ни питание в сеть, ни зарядка для аккумуляторов в комплекте не идет. Каждый раз вы покупаете голую модель, потому что вы вольны сами решать, какое питание вам все-таки нужно. Нужно вам питание. Мобильные, то есть аккумуляторы, вы сами выбираете, какого качества, объема и размера аккумулятора вы покупаете, какую зарядку для них вы покупаете. И питание в сеть, если вам нужно, например, только питание в сеть, у вас есть возможность потратиться только на питание в сеть и не переплачивать ни за какие комплекты. Сейчас будет небольшая вставка о том, как я промерял этот свет специальным спектрометром от компании Секоник, который показывает очень точно и подробно про индекс CRI этой панели и про то, какую температуру на самом деле она выдает. Мы специально заранее заморочились, промерили весь свет в нашем магазине и потихонечку к новым панелям, которым еще нет обзора, будем вставлять эти данные. Поэтому небольшая врезка о том, насколько качественный этот свет. Итак, замеры качества света. Для этого мы с вами используем вот такой вот калориметр от компании Seconic. Штука дорогая, но и при этом очень качественная. Дает нам очень точные результаты о том, какой именно по качеству свет мы используем. Наши основные данные, которые нам интересны, это точность заявленной э, температуры, то есть сколько кельвинов нужно выставить на камере для этого света. Это естественно яркость, которую мы будем измерять в люксах. И последнее это индекс цветопередачи CRI. Нам интересен общий индекс цветопередачи и особенно нам интересен индекс R9. R9 это красный оттенок, собственно это тот оттенок, который больше всего нам интересен для нашего с вами тона кожи. Все чистовые замеры я буду проводить в полной темноте. Для этого буду отключать свет. Естественно, я это буду дублировать при включенном свете, для того, чтобы вам было на что посмотреть. Модель от компании Yugno UN9000. Давайте же промерим ее. Что интересно, сейчас здесь стоит биколорная версия и отдельно мы ее промерим для теплых светодиодов и для холодных светодиодов. Поскольку из-за того, что разная температура и немножко может отличаться разный спектр, поэтому может отличаться и его Цветопередачи, его индекс cr Итак, давайте замерим. Результат для холодных светодиодов. Температура, к сожалению, не 5500 Кельвинов, а 5177, то есть почти 5200. Недостаточно по температуре, немножко неточности, но зато индекс cr очень и очень высокий, 97,3%. И давайте посмотрим на индекс R9. Индекс R9 космический 95.5 то есть кто бы что ни говорил про китайский свет от компании юг а с цветопередачи там все ой как хорошо многие даже смогут позавидовать вот этой цветопередаче. да к сожалению немножко не попали по кельвинам но это меньшая проблема автобаланс белого либо баланс белого по белому листу бумаги либо по хорошей серой карте вас совершенно спокойно спасет и сделать вашу картинку правильной и чистой. Итак, давайте замерим теплые светодиоды. Итак, теплые светодиоды. Индекс R995 и 9 и общие данные у нас 3123 Кельвина, то есть чуть-чуть теплее, чем заявленные 3200 и общий индекс цветопередачи. CRI 98 и 1 то есть чуть-чуть повыше, чем у холодных, но при этом он все-таки выше, что подтверждает э, идею о том, что теплые светодиоды и в целом более теплый свет, индекс цветопередачи у него все-таки повыше чуть-чуть. Поэтому, если у вас задача получить просто максимально идеальные цвета, то выбирайте светодиоды с более теплой температурой. Люксы для этого света замерять немножко нам нет смысла, поскольку нам не с чем сравнить, поскольку производитель написал информацию исключительно в люминах. Но давайте на всякий случай для дальнейших сравнений промерим эту панель на люксы. Выставляем наш клариметр на 1 метр от источника света. В будущем мы будем промерять все именно на метре, для того чтобы у нас был какой-то общий знаменатель для всех наших измерений и промеряем яркость свет само собой весь уже выключаем и промеряем люкс и получаем 5650 люксов с расстояния в 1 метр у нас сейчас и теплые и холодные светодиоды выкручены на максимум и получаем среднюю температуру почти 4100 кельвинов это средняя температура при включении и тех, и тех светодиодов. Индекс CRI при этом 97,2. Очень высокий и хороший показатель. Особенно учитывая то, что производитель в технической спецификации к свету указывает индекс CRI равный либо больше 96. То есть он на всякий случай на 1% занизил реальные показания. Что довольно точно и при этом с запасом для себя. И проверим еще одно мнение про то, что холодные светодиоды светят ярче при той же самой мощности и количестве, чем теплые светодиоды. Такое заблуждение может быть из-за того, что наши глаза воспринимают более холодный спектр более ярким чем более теплый. Более теплый нам воспринимается как более приглушенный и более приятный свет. Давайте же проверим это мнение на практике на одном и том же свете, при одних и тех же светодиодах, только одни теплые, другие холодные, при одинаковом количестве питания. Давайте проверим, какой же результат они нам покажут. Итак, проверяем холодные светодиоды, точно так же с метра, проверяем в люксах и получаем 2760. Запоминаем это число и сравниваем их с теплыми. И получаем результат 2890, что в принципе даже больше, чем у холодных светодиодов. Здесь скорее всего 100 люксов может быть небольшая погрешность. Поэтому в целом миф развенчен. Мы можем с вами смело считать, что если нам пишут что светодиоды одинаковые по яркости, значит, они реально одинаковые по яркости. И значит, что панель, которая не биколорная, на максимальной яркости, она выдаст вам то же самое количество света и экспозиции на вашей камере, сколько и биколорная версия на в средней температуре. Поэтому, в принципе, и холодная панель, и биколорная панель, они будут одинаковые по количеству света, которое они выдадут. Разница будет лишь в той температуре, на которой эта мощность максимально будет показана. Итак, как вы можете видеть вот на этом подробном скриншоте, индекс CRI и цветовая температура очень-очень и очень хорошая. Поэтому, извините, но теперь вообще нету никаких причин говорить, что у компании Hugno какие-то не такие панели. Собранные они хорошо. И светят они очень и очень хорошо. То есть светодиоды здесь крайне качественные. Индекс CRI очень высокий. И что самое главное, индекс R9, который не попадает в общий индекс CRI, когда его промеряют. А именно R9 нам показывает, насколько точная а, цветопередача будет у человеческой кожи. А, и он тоже очень и очень высокий. Не в каждой панели можно встретить настолько высокий результат. Итак, переходим к дополнительным аксессуарам. В комплекте у нас идет Ткань для софтбокса, ткань для рассеивания и четыре спицы. Как же он собирается? Смысл очень простой. 4 спицы вставляются под определенным углом в края панели. На него надеваются стенки софтбокса. И потом просто на липучке идет один слой рассеивания. Давайте замерять время, за сколько же я управлюсь и нацеплю этот софтбокс. Перед тем, как мы начнем замер времени, я вам единственно предупрежу, что сначала он надевается поверх вот этих вот рассеивателей в стенки, а потом уже вставляются спицы. Потому что если вы сначала наденете спицы, вот это вот снаружи будет надевать довольно проблематично. Раз, два, три. И время, как можете видеть, Собираю этот суфбокс, наверное, раз в третий. И вот этот суфбокс он абсолютно новый. Поэтому, когда вы будете собирать его уже в десятый раз, он будет немножко в парочке мест уже по более такой разношенный. Но, как видите, даже в третий раз получается довольно быстро. Сборка довольно простая. При этом она очень легкая. И здесь все сделано для того, чтобы не терять особо света. Итак, давайте также включим его и посмотрим, насколько же мягкий свет он дает. Вот также максимальная мощность. И сразу видно, что за счет того, что идет рассеивание... Смотреть на софтбокс гораздо проще, когда он находится в поле вашего зрения. Это за счет того, что когда без рассеивателя у вас есть огромное количество э, точечных источников света, которые своей контрастностью вот этот вот, э, светодиод без светодиода светодиод без светодиода очень сильно бьет по глазам. Но при даже одном слое рассеивания весь свет мягко распространяется на всю площадь софтбокса и уже таким вот мягким прямоугольником светит на вас и вам гораздо приятней. Даже если выставить одинаковое количество света, чтобы светило с софтбоксом и без, все равно гораздо приятнее будет уже с софтбоксом. При этом занимает не так уж много места и довольно легкий для своих размеров и мощности. Дальше у нас в комплекте идет вот такой вот пультик. Он довольно просто сделан такой вот, ну совсем за 15 рублей. Вот. Для его работы нам понадобится две мизинчиковые батарейки. В комплекте они не идут поэтому используем наши дежурные батарейки канал стоит у нас первый поэтому выбираем первый канал и можем включать либо выключать свет также можем увеличивать яркость по холодной температуре увеличивать яркость по теплой температуре, что приятно, кнопки работают. И даже если вы их нажали и держите, то плавно идет повышение. Потому что некоторые дистанционные пульты делаются, что один раз нажатие и при удержании не повышается мощность. Надо каждый раз много раз нажимать. Здесь в один раз нажали и просто держите, и она полномерно, линейно меняет яркость. Очень удобно. То есть пульт ну, прям супер простой, Но самое интересное, что он не инфракрасный, поэтому радиус действия у него довольно большой, и можно даже сквозь стены им управлять. За это отвечает у нас здесь вот есть такая специальная вставочка. Выглядит она вот так вот, как флешечка. Помимо этого, можно подключиться через смартфонное приложение Yungno к этому свету. Приложение, к сожалению, довольно тоже простенькое, но зато свою функцию выполняет. Вот мы на максимум выставляем холодные светодиоды. И выставляем теплые светодиоды точно также все поканально регулируется дистанционно понятно и наглядно включение выключение света самое приятное что подключается он все это автоматически достаточно чтобы у вас на телефоне был включен bluetooth и вы просто включаете приложение но автоматом находит все приборы которые находятся рядом и кое-что еще о дистанционном управлении если мы возьмем Вторую модель от компании Young например, младшую модель 6000. Напомню, что у старшей модели идет 65 Вт мощности и почти 7000 люминов освещенность. то у этой модели уже идет 50 Вт и почти 5000 люмин освещенности. При этом, естественно, эта панель чуть подешевле, но зато она, но ровно в таком же радиаторе, у нее точно такой же софтбокс. Точно такой же чехол, точно такое же дистанционное управление, просто в ней светодиодов чуть поменьше, она чуть послабже, но зато чуть подешевле. И самое интересное, собственно, имея таких несколько панелей, вы можете выставить их в одинаковый канал. Вот у нас первый канал на второй панели. И мы теперь можем, регулируя на одной панели мощность, мы можем регулировать и на другой синхронно точно так же, дистанционно. Это очень полезно будет на больших площадках, когда у вас используется много одинаковых панелей и вам надо одновременно менять мощность на них всех. Вам теперь не надо бегать за всеми, либо с пультика чего-то менять. Вы сразу под, просто подходите к самой ближней и руками приятную крутилочку начинаете крутить и менять синхронно мощность. То же самое работает и при управлении со смартфоном. А хотите еще один классный секретик? Если у вас есть вот такая вот палка света от компании Young например, третьего поколения, у которой уже вот такой вот дистанционный сенсорный красивый пультик, самое интересное, что если вы на нем выставите тот же канал, что и здесь, несмотря на то, что у вас кардинально внешние разные пультики, у вас точно так же будет все работать. Вот я меняю на сенсорном пультике. Хочу теплее, хочу холоднее, хочу ярче и так далее. Все это работает точно так же синхронно. Соответственно, если у вас есть вот такая вот панель, вы можете просто от нее забрать вот такой вот пультик, который выглядит чуть посимпатичнее и вашим клиентам будет поинтереснее на такой смотреть. Либо вы можете им дать в руки поиграться. Он сенсорный, можете точно так же очень классно дистанционно управлять, крутить мощностью. И все ровно то же самое работает и с моделями второго поколения. У них дистанционного пультика нету, но вы точно так же можете просто-напросто держать одну панель в левой руке, камеру в правой руке, и вот этой панелью менять яркость освещения света, который у вас в руках, и синхронно будут панели, вот эти вот, которые у вас, например, освещают общий зал, будут точно так же синхронно срабатывать. Будет повышаться, либо понижаться температура, либо яркость. Очень удобно, несмотря на то, что внешне кажется, что это совершенно разные продукты, и вместе они никак не должны дружить. Но несмотря на это, они все друг с другом дружат, и точно так же они дружат с мобильным приложением. Заключительным тестом для этой панели мне хотелось бы сделать тест на себе. Так, например, сейчас я освещаю весь этот видеоролик гибкой панели от компании Godox. Это 100 ваттная модель от компании Godox FL100. Светит она непосредственно в потолок. Потолки у нас здесь не самые высокие, но зато белые и прекрасно работают как отражатель и рассеиватель для вот таких высотодиодных панелей. Дает очень мягкий э, свет с правой стороны. Здесь у нас идет небольшая тень, но такой. То есть есть и свет рисунок, и при этом свет довольно мягкий. Годекс FL100 у нас выкручен на 100%, на самой теплой температуре 3300. Давайте посмотрим на тех же самых настройках, тоже выкрутим на максимум панельку и тоже поставим на теплые светодиоды. И посмотрим, насколько хорошо она сможет вытянуть по яркости и по цвету. Кстати, будет не лишним сказать, что настройки сейчас на камере стоят э, диафрагма F2, ISO 400 и выдержка 1,50%. Давайте я ничего не буду менять. Стоит предустановленный баланс белого, отбитый именно по панели Godox, который тоже не стоит сомневаться по качеству светодиодов. Давайте напрямую сразу же поставим э, свет от компании Yungno, и сразу на камеру у нас будет понятно, насколько она уступает по яркости, если она уступает, и насколько сильно она уступает по цветопередаче. Вот так светит в потолок панель от компании Yungno. Конечно, она послабее. И посмотрите по температуре. Сейчас она выключена на 3300 км, только теплые светодиоды. И это максимальная яркость только теплых светодиодов. Ну, а теперь давайте добавим туда холодных, для того, чтобы посмотреть на максимальную яркость в целом этой панели. И получить максимальные 7000 люминов. Баланс белого на камере я не менял, поэтому не пугайтесь, картинка будет немножко синенькой. Но зато яркости явно прибавилась и света стало практически, наверное, столько же, сколько и у панели Годекс, наверное, чуть-чуть поменьше. Обязательно посмотрим на это с вами вместе уже на ролике. Как вам такое сравнение по мощности? Я очень полюбил эти панели практически сразу, как только они приехали. Наверное, по двум причинам. Во-первых, это металлический корпус, который является очень хорошим радиатором, и этот свет никак не шумит. Это то, что есть вот такая вот U-образная, крепление, которое позволяет, во-первых, очень комфортно наклонять и при этом очень правильно балансироваться а, по центру тяжести. То есть у нас все безопасно, все стабильно, все удобно наклоняется и нет рисков, что это все куда-то завалится. В-третьих, это, естественно, качество сборки. И четвертое, это в целом мне очень нравится у компании Yungnow, что несмотря на то, что у них выходит с годами все новое и новое и разное оборудование, оно все продолжает дистанционно друг с другом дружить. Хотя на первый взгляд может показаться, что это не работает. Но на самом деле внутри все это продумано и работает. Ну и последнее. Мы с вами посмотрели, сами лично замерили индекс CRI, посмотрели на индекс R9, посмотрели на цветовую температуру и убедились в том, что несмотря на то, что у Yungnow... В нашей стране слава такого совсем китай-китай но ну, такого продвинутого китая несмотря на это качество светодиодов здесь просто отменное таких, таких показателей не всегда получается встретить и на более продвинутых панелях поэтому смело покупайте смело используйте yungnow для своих профессиональных целей цвет там будет хороший цветопередача будет также хорошая и соотношение Яркость, мощность, размер и цена здесь также очень и очень высокая. Поэтому, на мой взгляд, вот эти вот панели сейчас одни из самых лучших по соотношению цена-качество среди всех панелей, которые есть на рынке вот такого размера. Ну, а на этом у меня сегодня все. С вами был магазин 812 фото. Не забывайте писать нам комментарии под этим видеороликом навещать нас в соцсетях и навещать нас в магазинах. Напомню, что мы отправляем по всей стране. У нас есть магазин в Москве и Санкт-Петербурге. И обязательно напишите в комментариях, не зря ли мы заморочились и промерили специальным калориметром весь наш свет. А я с вами прощаюсь, счастливо. Кстати, обзор весь был снят на новенькую модель от компании Комика. Это Комика U, U1 и U2. Есть такой... У них теперь есть антенки. Напишите нам в комментариях, хотели бы увидеть обзор на вот эту радиосистему.